Всем привет! Прошедшие две недели у меня был просто завал на работе какой-то, и дела по дому были. Поэтому работы по трактору у меня пока временно приостановились. Но, тем не менее, на дачу я съездил, и чуть-чуть у меня получилось подснять. Приехали электроды для наплавки, и стали видны уже сварочные деформации. То есть там металл весь уселся, и сейчас я это покажу. Вот. Скоро у меня отпуск, поэтому потом будет сварки прилично. Вот. пока что временно такое затишье. Так что приятного просмотра. Это видео довольно коротенькое, просто так вот для информации. Видно, вот как после сварки согнул металл, когда я его сварил и уезжал. В прошлый раз это неделю назад было, он был согнут немножко иначе. Просто вот так вот было. Видимо, сейчас он ну, форму принял уже свою. Вот. Вроде так ничего больше нигде не согнуло. Вот, вот эти вот режущие кромки накавшие, они будут наплавляться. Снизу еще будут зубья. Сейчас покажу электроды. Так, вот такие электроды привезли. Т-590 называется. Тип видно. Никогда на таких не варил. Такими по-моему, трешка а, диаметр 5, пятерка 5 килограмм вот это Т590 вот что про них пишут, наплавочные электроды наплавка деталь работающих в условиях износа вот, получается поверхность повышенной твердости вот, так что будет оно все нормально работать, будет нормально копать